Это у вас продувает, у вас нервная система перенапряжена. У вас перенапряжение очень сильная нервная система, и вот сейчас ты уже пустышь. И то, что продувает, ну, во-первых, Казахстан в Казахстане была страна ветров, начнем с этого, да, то есть, и, причем холодная, достаточно. На вас стоят спину, стоят если на молодежи стоит вообще, никого кто-то в колбак полнишь, в да. локатке Тем Те боли, которые в основном у вас есть, они связаны с неврологией. я тоже покажу это, то есть это связано больше с психологией. Психологическая нагрузка на вас колоссальная. Да-да, конечно, я чувствую. Здесь начинается вот этот ваш изгиб сильный, который там показан как раз, да? Соответственно, и вот здесь вот начинается вот это смещение позвонка. здесь большое, расстояние, Здесь маленькое. Здесь вот сюда ушел позвонок. Нагрузка идет большая. Сутулитесь? Когда? Вот угу. эта часть начинает, на нее очень большая нагрузка происходит, происходит деформация, собирание вместе позвонков. Здесь прочитал. Есть, есть. Ага, тоже. Угу. До. Да. Угу. Вдох. А. Вот и она. Вот, расслабляем, расслабляем. Вы кашляемся. У вас сжат, видите, грудной отдел. И получается, оно не дает нормально работать. легочной система, спазм легочный дает. Вдох. Выдох. Даже на колено у вас. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. Отлично. Крест встал. Ноги угнуты, то стало у нас. Сейчас начнем тухать, смотрим еще. Все какие-нибудь связаны. <клышлен> <клышлен> Здесь... Ужас ушел. Здесь... Нет, не... Ужас, ну, здесь остался еще, да, чуть-чуть. Пол, правильно. Склеус вашу броли. Ну, что здесь тут было? Здесь вот небольшой кифос остался, но здесь <coughs> мне а, сейчас уже нельзя больше нагрузку давать вам, чтобы а, хуже не сделать, соответственно. Вдох. Молодец, хорошо, расслабляемся еще разок. Умница, еще разочек. Да. Отдай. его. Не стало детей. такого у ваших детей нет такого позвоночника, как у вас сейчас. Сейчас голову наклоняю вам. А вы... вы на меня толкаете со всей силы. На меня, на меня, на меня. Вот, все. А толкает, толкает. А! <с> Шея ваша на месте. Сейчас проверяем. Вот он Вдох, выдох. О -о -о. Вдох, выдох. А -а -а. Расслабился. Как ощущение. А вот это Чувствуется, что это. Дрожит все. Дрожит, дрожит все. Конечно, было напряжение большое. Мышцы дрожат. Мышцы пока еще у вас стресс испытали. Даже ничего не думал, честно. Вот сейчас просто ощущения такие как-то... Просто расслабило. Угу. Немножко это... Ну, болезненность, болезненность. Давайте про болезненность. То, что было напряжение вначале. Ага. И сейчас. оно Есть такое, нет? Нет. Вообще. Ну выпрямили, таз ваш поставили на место. Таз был развернут. Соответственно, немножко может быть сейчас вот на правую ногу будет тяжеловато вам шагать вот, потому что нога на месте сейчас много лет была короткой а сейчас одинаковая mm -hmm. поэтому может быть небольшой дискомфорт Но голова что сейчас будет нормально ну, непривычное состояние очень много разжали нервных окончаний которые были зажаты и сейчас организм пока не понимает, что с ним происходит а, ваша сложность, какая проблема, в чем я сейчас вижу вы пытаетесь все кому чего-то доказать. Вы состоявшийся мужчина, у вас взрослые дети, у вас есть организация, у вас есть доход. Вам никому ничего не нужно доказывать. вы всем все доказали уже. Вы живете для себя безнадрывно, и тогда ваша жизнь будет долгой, и тогда она будет счастливой, и тогда... Тем положительным счастьем, тем положительной энергией, которая есть, вы сможете делиться с близкими. В данный момент для ваших детей это важнее, чем очередной iPhone.